every day. Блять, вот это номер просто. На. Ч надо? Документов нет, страховки нет, блять, нихуя нет, я без прав. Взятку берете? Ну все, пиздуй ход отсюда. Блять, твой напарник пришел, что ли? а как? Ты что, это как мы. Если посмотреть на обувь сверху и включить фантазию, можно увидеть характерные усы и косую челку. Линии складываются в узнаваемый силуэт массового убийцы Адольфа Гитлера. Получается, лидера нацистов замаскировано прославляют в кроссовках. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Только будет 150 плюс 150. Тристая. <смех> Сука. Лари, mm -hmm. что хочешь посмотреть? Триллер или комедию? Я бы лучше на члену посмотрела. Чего? Комедию, говорю, включай. Да подожди, ты куда ты лезешь? Я же джентльмен. Давай, бля! Здорово! Ха! Как не лаха ройнись! Нормально! Нормально! Нормал! до свидания! Эй! Испер давай! Петух, нахуй! <laughs> хуй! Проблем курица? Эй, пошел нахуй отсюда! Эй, иди нахуй! Пидорас нахуй! Петух! Надо только снизу колеса накачать. Накачаете мне? В смысле снизу? Они у вас полностью спущены? Вам скорее всего порезали резину. Два колеса сразу не могло спустить. Ага, порезали. Разводит он меня тут стоит. Вы чё? Я чё по вашему не вижу, что они только снизу спустила. Даже потрогать можно рукой. Они твердые. Снизу мне накачайте. Да твою мать! Пап! Чего? Смотрите могу! Сын, ну что это? Ну иди порисуй лучше, а! Блин, так всегда! Где? Да? Смотрите могу! Охуеть! Вы на прививку? Да. Фамилия? Ой, доктор, она у меня такая стрёмная, вы, наверное, смеяться будете. Да не буду я смеяться, каких только фамилий не видела. Ну, хоть, если стесняетесь, на что похоже ваша фамилия? говорите. Ну, то, что вы каждый день в рот берете. Вы что, хуева? Нет, Ложкина. Да ёбаный баран. Smoke weed every day. the bread